Проект Альфа Гейм на канале Виталков представляет. Приветствую вас, меня зовут Виталий Ковалев и я ведущий канала Виталков, на котором рассматриваются разработки компьютерных игр и все, что с ними связано. Это 24-й урок по Unity из цикла уроков по созданию игры Space Shooter, в котором я расскажу, как создать управление кораблем, используя сенсорное управление экраном телефона. План работы следующий. первое, Создание графического представления тачпада. второе, Написание кода для управления игровым объектом в Unity. 3. Создание плавного движения игрового объекта. В прошлых уроках мы создавали управление кораблем при помощи акселерометра, но существуют и другие методики для управления игровыми объектами. Наша идея управления игровым объектом заключается в том, что мы создадим небольшую область, по которой будем водить пальцем, а корабль, используя направление передаваемое нами при касании, будет в свою очередь перемещаться по экрану. Это будет чем-то похоже на тачпад на ноутбуке. В качестве площадки тачпада мы будем использовать объект Image из раздела UI интерфейс пользователя. Давайте приступим и начнем с того, что добавим на сцену объект Image. Одновременно с этим объектом добавятся объекты Canvas и объект Event System. Компонент Canvas представляет собой абстрактное пространство, в котором происходит настройка и отрисовка UI интерфейса пользователя. По сути, это отдельный слой, на котором размещаются, как правило, статические объекты, такие как счетчики, окна уведомлений и настроек. В нашем случае мы разместим тачпад для управления кораблем. Объект Event System, который также добавился на вкладку «Иерархия», представляет собой систему событий, которая предоставляет способ отправки событий объектам в приложении, основанная на воде с клавиатуры мыши, касаний и других устройств. Данная система состоит из нескольких компонентов, работающих вместе. Компонент Event System понадобится нам для работы с экраном устройства. Но давайте вернемся к объекту Image. Нам нужно разместить его в нижнем левом углу. Для этого используем готовые пресеты выравнивания. Зажмите Alt и нажмите пресет для нижнего левого угла. Используя якоря, укажем будущую область тачпада и в ней растянем изображение. Якоря не несут никакой функциональности, но служат для выравнивания по ним объектов. После того как объект Image выровнен по нижнему левому краю, сделаем ему прозрачность, чтобы видеть задний фон. В дальнейшем объект Image я буду называть тачпад. Для этого у тачпада есть одноименный компонент Image и в этом компоненте есть свойство Color которая позволяет задать цвет объекту image или менять его прозрачность. Для изменения прозрачности в свойстве alpha укажем значение 50. Теперь давайте переименуем touchpad в movement zone. На этом подготовительные работы закончены, приступим к написанию кода. Дальше ход работы будет следующее. Мы создадим скрипт simple touchpad. Добавим интерфейсы и напишем их реализацию. По мере написания будем разбирать написанное. Создадим скрипт Simple Touchpad. Откроем его для редактирования и подключим библиотеки unityengine.ui и Unity Engine Event System. Библиотека UI позволяет создавать интерфейс пользователя. Кнопки, окна, тексты. Библиотека Event System позволяет нам подключать интерфейсы для работы с сенсорным экраном устройства. Новичкам не стоит путать интерфейс пользователя UI и интерфейс, содержащий нереализованные методы. Для того, чтобы работать с тачскрином, а именно обрабатывать события прикосновения к экрану, такие как нажал, провел, отпустил, нам понадобятся интерфейсы из библиотеки Event Systems. Мы подключим три интерфейса: IPointerDownHandler нажатия, IDragHandler перемещения, IPointerUpHandler когда отпустили палец. Каждый из этих интерфейсов содержит метод, отвечающий за определенное событие. Разберем для начала интерфейс IPointerDownHandler, который содержит один-единственный метод под названием OnPointerDown. Данный метод предназначен для реализации обработки события нажатия на экран сенсорного устройства, то бишь телефона. Как, наверное, большинство знают, интерфейсы содержат методы без реализации, и они должны быть обязательно описаны в подключаемом классе. Немного позже мы напишем реализацию для этого метода. А пока стоит еще знать, что данный метод и остальные два ничего не возвращают, но позволяют получить список полезных событий, используя класс PointerEventData. Подробнее с методами и свойствами класса PointerEventData можно ознакомиться на странице классов справки Unity. Из этого класса мы с вами будем использовать методы PointerId и Position. Первый содержит указатель на нажатие, второй его координаты. Чтобы объявить эти интерфейсы после класса MonoBehaviour добавим интерфейсы iPointerDownHandler, iDragHandler и iPointerUpHandler. Продолжим написание кода и объявим приватные переменные Origin и Direction, типа Vector2. Переменная Origin будет хранить координаты нажатия на экран и принадлежит она типу Vector2, то есть хранить значения осей X и Y. Переменная Direction будет хранить направление, в котором мы переместили палец, также ее тип Vector2. Перед тем, как сцена будет загружена, нам нужно обнулить переменную Direction внутри функции Awake. В функции Awake выполняется код до отображения первого кадра, то есть до появления картинки. Объявим и напишем реализацию функции OnPointerDown. Она срабатывает, когда мы нажали на экран. Переменная EventData класса PointerEventData. Передаваемая функция on pointer onPointerDown содержит набор свойств и методов этого класса. Нас интересует свойство position, которое возвращает текущую позицию указателя, то есть нажатие. Присвоим переменной origin позицию нажатия. Прежде чем продолжить дальше, давайте вспомним, что такое вектор. В играх вектора используются для хранения местоположений, направлений и скоростей. На картинке приведен пример двухмерного вектора. Вектор местоположения показывает, что человек стоит в двух метрах восточной и в одном метре к северу от исходной точки. Вектор скорости показывает, что за единицу времени самолет перемещается на 3 км вверх и на 2 влево. Вектор направления говорит нам о том, что пистолет направлен вправо. Как вы можете заметить, вектор сам по себе – это всего лишь набор цифр, который обретает тот или иной смысл в зависимости от контекста. К примеру, вектор 1,0 может быть как направлением для оружия, как показано на картинке, так и координатами строения в одну милю к востоку от вашей текущей позиции или скоростью улитки, которая двигается вправо со скоростью 1 км в час. Когда мы освежили в памяти информацию о векторах, продолжим далее. Напишем реализацию функции OnDrag, принадлежащей интерфейсу iDragHandler, которая обрабатывает перемещение пальца по экрану. Реализуя данную функцию, нам необходимо узнать направление движения пальца. Для этого давайте получим текущую позицию указателя, используя переменную eventData и ее свойство position. Запишем эту позицию в переменную currentPosition. Для вычисления направления нам необходимо от текущей позиции currentPosition отнять позицию нажатия origin. Таким образом мы получим расстояние между позицией нажатия и текущей позиции. К примеру, если позиция нажатия была x равно 100, y равно 120, а текущая позиция после того, как мы передвинули палец равна x равно 140, y равно 170, то отняв от текущей позиции позицию нажатия, в переменной direction row запишется значение x 40, y равно 50. Полученные координаты можно рассматривать как вектор направления. Но для нас в таком виде это будет не совсем удобно. Сейчас расскажу почему. Управляя нашим кораблем, мы влияем на его свойство velocity, компонента rigidbody, которая принимает вектор и использует его для скорости. Если мы передадим velocity вектор со значением x равно 40, y равно 50 то корабль начнет двигаться с этой скоростью, что будет неправильно. Поэтому для того, чтобы получить, так сказать, чистое направление, вектор нужно нормализовать. Для этого используется свойство normalize. Нормализация вектора приводит его к единице. Это значит, что полностью нормализованный вектор будет равен единице или минус один, в зависимости от направления. Допустим, если объект движется строго по оси x, то его нормализованный вектор по оси x будет равен единице. Но если объект движется по диагонали, а вектора не будут полностью нормализованы и будут содержать значения, например, x равно 0.6, и y равно 0.7. После того, как вектор нормализован, передадим его значение в свойство velocity нашего корабля и получим движение в нужном направлении. Теперь реализуем функцию OnPointerUp из интерфейса iPointerUpHandler. После того, как мы отпустили палец, отрабатывает функция OnPointerUp, в которой мы обнуляем значение переменной Direction, то есть прекращаем движение. Итогом написания всего этого кода будет получение направления. Нам понадобится написать еще одну функцию GetDirection, которая будет его возвращать. Вернемся в Unity и перетянем скрипт Simple Touchpad на наш Touchpad Movement Zone и отключим скрипт Game Controller, чтобы нам не мешали астероиды. Откроем скрипт Player Controller и закомментируем получение данных с акселерометром. Это значит, что мы не будем использовать управление кораблем при помощи акселерометра. Мы напишем код, который позволит получить направление движения пальца и передать его в свойство Velocity объекта Player. Объявим публичную переменную Touchpad типа SimpleTouchpad класса, который мы написали ранее. Она нам понадобится для того, чтобы обратиться к методу GetDirection для получения направления. Используя функцию Get Direction из класса Simple Touchpad, получаем вектор направления и записываем его в переменную Direction. Заменяем переменную Acceleration на Direction. Вернемся в редактор Unity, выберем объект Player и в компоненте Player Controller свойства Touchpad. Перетянем наш Touchpad Movement Zone. Таким образом, мы сможем использовать функцию Get Direction из класса Simple Touchpad. Теперь запустим игру и протестируем. Если у вас все получилось, то продолжим далее. Создание плавного движения игрового объекта. Если вы хотите, чтобы корабль перемещался более плавно, то при помощи функции MoveTowards можно уменьшить шаг перемещения, тем самым добиться плавности перемещения. Напомню, что Mofftower сдвигает точку в направлении цели с определенным шагом и принимает три параметра стартовой координаты точки, координаты цели и размер шага, который можно назвать еще скоростью, так как шире шаг перемещает вас дальше, тем самым быстрее. Чтобы это реализовать, откроем скрипт SimpleTouchPad и добавим публичную переменную Smoothing типа float. Эта переменная и будет сглаживать движение. Также добавим еще одну приватную переменную Smoothing Direction, типа Vector2. Она будет использоваться для хранения уже сглаженного направления. Теперь откроем функцию Get Direction и внесем изменения. Напишем функцию MoveTowards. В первом параметре переменная Smooth Direction будет содержать нулевые координаты, во втором параметре направление, в третьем шаг. Вернемся в Unity и установим значение смуфинг равным 0.1, чем меньше это значение, тем плавнее будет двигаться корабль. Таким образом добьемся плавного перемещения. Запустим Unity и протестируем. На этом я буду заканчивать данный видео урок и если вы хотите поддержать канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь и если есть вопросы задавайте в комментариях или в группе вконтакте. Всем пока! Yeah. <laughs>